Друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика и вопрос следующий. Какие конкретно документы должен предоставить конкурсный управляющий? Самое главное правило, что все документы, которые мы просим конкурсного управляющего, мы должны получить до торгов. Вы должны принять решение о том, нужно вам такое имущество или нет, еще до того, когда вы подаете заявку на участие в торгах. А вот какие документы нужно получить? Все зависит от типа имущества и от конкретного объекта, который вы покупаете. Но первое, что необходимо сделать, это изучить отчет оценщика, который либо приложен на либо который вы можете запросить у того же конкурсного управляющего. Второе, обязательно удостоверитесь в отсутствии обременений на данном объекте. Узнаете, нет ли каких-то задолженностей, нет ли каких-то ограничений. Да? То есть вы можете напрямую обратиться к конкурсному управляющему, задать ему любой вопрос, и он обязан вам дать всю информацию касаемого данного объекта. И повторюсь: в зависимости от типа имущества и от самого объекта, будут зависеть и документы. Я желаю вам! получать полную подробную информацию, находить очень интересные объекты, зарабатывать на торгах по банкротству. Если у вас есть вопросы, задавайте их прямо под этим видео. Ставьте квас, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и всем пока!